Всем привет! Вы на канале Drops Easy и сегодня будем рассматривать такой проект, как Darts. Итак, как утверждает сама компания, это самый мощный протокол автостейкинга и автокомпаундинга в криптографии. Это максимальная прибыль от ваших инвестиций вплоть до 383 тысяч процентов API. Это лучший автоматический стейкинг и кромпаундинг в вашем кошельке. Получайте прибыль каждые 15 минут, точнее 96 раз в день. И это низкий рост со страховым фондом. На сайте опубликована белая бумага, в которой каждый должен перейти и в первую очередь ознакомиться. Не забывайте, что где большие проценты годовых, то там и также большие проценты риска, чтобы потерять все свои средства. Так что будьте аккуратны. DARS это, трансформирует дефис с помощью протокола DARS Auto Staking Protocol да, который обеспечивает высокие фиксированные API в отрасли. Перебазирование прибыли каждые 15 минут и простую систему «Покупай, держи, зарабатывать, которая быстро увеличивает ваш портфель в вашем кошельке. На сайте опубликован адрес смарт-контракта, чтобы вы не попали случайно на какой-то фишинговый, на каких-то мошенников и потеряли средства. Как утверждает сама компания, у них можно заработать с тысячи долларов США вплоть до 3 миллиона 830 тысяч долларов годовых. Это если процентная ставка в 383 тысячи не будет падать. Прибыль рассчитывает в в котором RPV поддерживает вознаграждение за преобразование в течение 365 дней, точнее года. На сайте опубликована дорожная карта с текущим прогрессом. Скоро уже должно быть запущено само приложение, где мы можем более подробно ознакомиться, как это работает на самом деле. Планируется также и листинг, и проведение IO на четырех биржах. Листинг на CoinMarketCap и листинг на CoinGecko. Экономика данного проекта состоит из 2,5% дартов сгорают в, е... в огненной яме, то есть сжигаются. 5% это комиссии за заказы и хранения, хранятся в токинах гиб. 4% комиссии за заказы возвращаются в ликвидность и продать 4,5% и купить 2,5% от комиссии за заказ идет в так называемый туннель. Также данная компания разрабатывает Dex кошелек и Dex и кошелек. Некоторые функции данного кошелька будут аналитические инструменты, интеграция узлов блокчейна, ввод-вывод средств, совместимость с Binance Smart Chain BIP20 блокчейном, лимит и рыночная цена, конфигурация мультиподписного кошелька, графики цен и история транзакций и также реферальная программа. На сайте опубликованы все социальные сети, где вы можете перейти, задать свои вопросы и получить обязательно на них ответы. Но на этом мы обзор закончим. Напоминаю, это не является рекоменда... финансовой рекомендации. Все свои действия вы производите на свой страх и риск. Не стоит забывать, что тут высокие проценты АПИ, также означает, что это высокие риски. Так что будьте аккуратнее. Всем спасибо за внимание. Всем пока.